Сегодня у нас такой вечерний эфир. Немножко <смех> за запланированный, но не но, но не давно. Поэтому, наверное, все ждут на другом канале, а я здесь. Потому что опять же провожу эфир с планшета, а не с компьютера. О, квазария пульсаровна. Вот. Очень приятно вас видеть. Наблюдать здесь уже, видите, четыре человека. Ну, не знаю, да, сегодня, сегодня вечер, поэтому мы... Да, мы сегодня, да, здравствуйте, Евгений, Татьяна, доброй ночи. Вот уже 15 человек, 17. Вот, друзья мои, собираетесь полуночники, извините, что поздно провожу эфиры потому что что-то много всяких много всяких дел поэтому давно эфир не проводил нужно как-то перейти на на вечерние часы но ну, во всяком случае для москвы до да, доброй ночи владимир но сейчас видите время время ускоряется Поэтому в часах уже такое впечатление, действительно, что 10 часов и не все успеваешь сделать. Столько всяких дел, я все, все делаю на ходу, на самом деле. Ем, пью, сплю даже на ходу. Поэтому уже, простите, я несколько последнее время так потрепанно выгляжу. Даже сам тут вот посмотрел тут это видео. как Думаю, что же это? Что-то морда какая-то опухшая, весь какой-то потертый, помятый такой. Думаю, ну что ж ты? Дошел до такой жизни. О, друзья мои, уже видите 70 человек. Вы все не спите. Да, друзья мои, доброй ночи всем вам. Да, видите. Хорошо, хорошо. Ну, сегодня знаете, мы о, невероятный закат. Ну да. А я что-то.. Все, небо-то красивое было, а закат я не посмотрел. Да, привет, привет всем, друзья мои. У кого-то доброй ночи, у кого-то доброе утро. Многие ждут на другом канале, друзья мои. Вот так получается, что. Объявить канал могу на компьютере, а вот прямые эфиры на компьютере у меня что-то не очень идут. Там у меня с этими с микрофонами какая-то село творится. Поэтому а вот с планшета я привык, хотя здесь и как и планшетик-то уже потертый. Ну, уже, знаете. Да, вот смотрите, сколько у вас месье мистик. Ну рада встрече, ну да, да, дорогая, вот цвет граната, насчет красавчика, да, я что-то, на... <coughs> не хватает аскез, друзья мои, вот чувствую, слишком я тут углубился в этот, так сказать, публичную деятельность, и не хватает времени для серьезных занятий и практиками, и спортом, поэтому немножко потерял последний, последний год, чувствую, крепко потерял форму и по постарел, но ничего, ничего, это все, в общем-то, на самом деле, если взяться, работа работа одной недели восстановить форму, но я все, все все таки эту неделю всегда откладываю, думаю, ну вот следующую неделю возьму хорошую практику жесткую там с это с погребением, чтобы, как говорится, выйти как как огурец, чтобы ох народ удивить но всегда там все какое-то обязательно какие-то дела накатывают не получается да друзья мои сегодня значит у нас тема какая понимаем что творится дрянь ну вот действительно все хуже и хуже становится и понимаем что вот сейчас вот может произойти ну в этом месяце в следующем но ну, вот, время ускоряется и, естественно, для людей осознанных, я знаю, что среди вас много осознанных людей, надо понимать, что, кажется, вроде от вас ничего не зависит. Многие из вас, там ну, женщины, уже, может быть, кто-то в возрасте, кто-то кто кто молод, кто-то слишком стар себя считает, кто-то считает, что у него недостаточно знаний. Так всегда бывает. Но э, вот сейчас время такое, время, что нужно. Вот сейчас, кто начнет заниматься, энергия пойдет через него. Вот бывают такие времена, знаете, когда часто люди не способны, как вот во времена таких больших перемен, часто странные люди, знаете, возглавляли полки, отряды, хотя, казалось бы, там, ну, или дети, или женщины, или там люди пожилые, имели силы в себе начать вот сейчас друзья мои пришла такая энергетическая беда мы видим как эти паразиты толкают нас толкают нас вот в этот в это цифровое рабство и толкают прямо на ну, же осознанно уничтожение Ну вот скажите себе честно посмотрите хотя кажется что это не может произойти а думали вы год назад о том что произойдет вот сейчас вот год назад Абсолютно нет. Что за год изменилось? Да весь, весь мир поменялся. И ваша привычная жизнь нарушилась серьезно. И сейчас пришло время. Пространство истончилось. Время ускорилось. Пришло время взять на себя ответственность. Не, как Не перекладывать на кого-то. Свои эти а О чем я вам говорил а О том, что каждый из Людей осознанных Кто готов взять на себя ответственность И может быть получить за это шишки Должен Держать пространство Очищать пространство Выступать в роли проводника Вот этих энергий Которые идут на нашу планету Поднимать вибрации Земли Через себя Не надеяться ни на каких людей, не на каких умников, а вот здесь и сейчас. Вот где вы живете там, на том пространстве, в городе, в поселке, в деревне, в доме в своем, понимаете, в дворе, повышать вибрации. Как вы скажете это сделать? В Первую очередь это намерение, сила намерения. У вас вашего намерения. Что такое намерение? Это в общем-то желание выраженное в словах, мыслях, формах. Желание. То есть я хочу, я объявляю вот своей волей. Вы хотите, чтобы ваше пространство было очищено от паразитов. Чтобы энергия земли вот на этом участке была для них крайне ядовита и токсична. Вот для нормальных людей она была бы хорошей, а для паразитов она была бы ядовита. Вот простое намерение. И энергия начнет идти. Она может быть там вашей чуть-чуть будет. Но... Вселенная считает ваш замысел и пойдет энергия космоса, энергия Земли. Вы, кажется, может быть, маленький человек, который не способен на это. И не можете противостоять. Реально не можете противостоять. Кажется, что этой машине безжалостной вы противостоять не можете никак. Все вас обложили законами, какими-то. Ну вот в любой момент вас могут стереть в порошок. Любого из нас могут стереть в порошок в любой момент. И нету никакой защищенности. Приедут, отнимут все, и жизнь тоже могут, могут отнять вот так вот. Но в каждом в живой душе есть вот это намерение и сила и возможность подсоединиться к любым потокам без всяких умников, без всяких вот этих учителей там заумных, потому что мне тут, знаете, многие тут такие вот очень умные люди пишут, да чего ты там, кого ты там вытаскиваешь, ты сам кто такой. Вот это вот, мне знаете, вот эта волна. идет не только вот в комментариях, я вижу этих умных людей. Неплохие люди, неплохие. Но вот эта вот дрянь, которая в них сидит, вот эта гордыня, вот первый показатель. Если вы начинаете кого-то принижать, а кого-то... О себя превышать то есть смотрите на всех типа слушайте меня я все знаю никто не знает ничего вот скажу вам честно никто ничего не знает точно потому что даже люди видящие все равно они видят отражение от отражений вы все равно не видите настоящей картины мира что бы вы ни говорили потому что она все время меняется эта энергия, она не статична. И то, что вот кто-то говорит какие-то жесткие схемы, говорит, вот я знаю точно, вот там вот в аду так, там в раю так, здесь у нас структура, здесь у нас там рептилоиды, здесь инсектоиды, вот строят такую картину, знаете, там часики такие, что все там, все магия цифр, все это туфта. Туфта, точно я вам говорю. Вот. Я не знаю, там, ну, не знаю чем, чем вам покляться. Мир этой энергия, она изменчивая. Нету ни хорошей, ни плохой энергии. Хорошую или плохую. Есть разные вибрации, разные цвета. И, и более грубые, более тонкие вибрации. Дело не в них. Смысл энергии энергию направляет ваше намерение. Намерение – это программа, которая задает, куда должна эта энергия идти. И вот... Как мы можем изменить это пространство сейчас? Чтобы не сыпался вот это с неба на нас, вот эта дрянь. Чтобы вот эти вот мерзкие рожи не, не были так самодовольны Намерение любого человека. Осознать себя действительно, что вы... Не важно, какого вы там пола, возраста, расы, вероисповедания. Абсолютно не важно. Все это человеческие штампы. Что вот есть такие... Есть там белые, есть желтые, тут вот этот какой-то там национализм, мы, мы эти, а вы эти, значит, мы вы лучше вас. Все это, все это фигня. Потому что души так перемешиваются. Вот так они перемешиваются, что вам даже и не снилось, если вы начнете открывать свои воплощения. Ну, реально. Не, не, не вот так вот, фактически э, что-то там, что я был кем-то, а реальный. Это, это во-первых. Не каждая душа выдержит, поэтому это и блокируется на самом деле. Знаете, многие, если вспомнят вот это вот травмирующее вещь, они и так остаются. Вот эти и смерти, и ужас, который проходит. Потому что, ну, маловато здесь благости. Знаете, мало кто легко умирает. Даже, даже в человеческом мире. Мало. А уж в животным и по данным. Все время это на грани. На ужасе, на, на крови. И если вспомните это, ну, вы поразитесь. Но сейчас, сейчас задача вот этот мир, в котором мы живем, и который рушится на ваших глазах, взять его. Взять, вам кажется, у вас немного сказать, ну, кто тут, что там нам, нас вон там 300 человек, тем более, большая часть так смотрит, думает, ну, что там, дурачок какой-то нам тут сказки рассказывает, а потом будут писать там заумные комментарии. Мы считаем, там какой-то там, меня там пишет какой-то антихрист, там какие-то петиции, там не ему строчить, там я, я, какие-то, знаешь, знаете, эти. Все вот это гордыня. Ну, э, в чем-то смешно, думаешь, ну что ты, ребенок ты, вот просто ты младенец соской, сидишь, называешь там себя какими-то большими словами. Это уже одно показывает, что ты просто младенец, играешь вот с погремушечками, со своими собственными, я не знаю, там, со своими погремушечками играешь, не больше. Вот гордыня сразу замыкает вас в себе. Вы начинаете просто, вы сидите в этом коконе и любуетесь. Вот как бы зеркалом себя закрыли и любуетесь сами на себя. С одной стороны посмотрите, с другой стороны посмотрите, думайте, и этот я хороший, этот. И разум вам будет подкидывать разные вещи, что вы... Вы скажете, да, я могучий, да, я знаю, многие знания, многие силы. На самом деле, гордыня отнимет у вас все. Вы будете просто дойной коровой, с которой будут сливать это. И вот эти иллюзии, это как сидеть в кинотеатре и представлять себя там каким-то героем. Знаете, вот такое ощущение, когда фильм хороший, вы думаете, ну и я тоже вот какой-то мощный там... Победитель зла, там, работает... Ну, ну и, и я тоже могу. Так вы выходите из кинотеатра, так приподняты, и думаете, ну, завтра я начну качаться, начну там ножики метать, там или там какие-то спортивные, и вот стану похожим на этого героя. С утра просыпаетесь, хрен с маслом. Думаете, а? Ну, на следующей неделе займусь этим героическим делом. Уж точно займусь. И так и не занимайтесь. И так и откладываете. И так и тешите себя, говорит. Ну, я тоже, тоже... Не, не, не хуже этого или того поэтому нужно всегда делать здесь и сейчас не, не надевать на себя не говорить я никогда вот это вот я и перестать любоваться с собой а погонять себя как знаете жестоко вот чем вы жестче с собой обращаетесь ну вот имеются виду подгоняете себя тем мягче к вам обстановка то есть вам уже не нужны учителя. Вы сами себе учитель. Когда вы можете взять свою волю в свои руки и работать. Но вот сейчас, видите, пришли сложные времена. Сложные времена. И надо держать пространство. Вот, собственно говоря, на самом деле. Для чего? Для чего? Мы только болтаем туда, вот Мы болтаем. Но надо держать пространство. И не думать о том, кто из нас... Что, что говорит? Кто к нам главнее? Кто больше знает? Все это ерунда. Надо работать. Вот именно начинать. Намерением своим. Выразить намерение. Кто умеет работать дыханием, расширять свое пространство, попробуйте. Хоть раз попробуйте это сделать. Потому что кто-то говорит, да, это не, не работает. Это не. Попробуйте. Потому что только практика может показать, что вы можете. Вы даже не знаете, какой у вас опыт прошлой жизни. Потому что, ну, существует многие прибыли сюда именно для того, чтобы в этот, в этот момент сейчас здесь работать. А не, не думать, не, запутать, не, не запудривать себе мозги, что, что я такой, я такой, давать себе там громкие ники, как там знаток из знатоков. Оставьте свою гордыню. Вот и все. Попробуйте. Вот самая главная борьба-то это внутри, когда вы сумеете расслабить эти нити, тогда энергия будет у вас в руках. Вы гордыни свои отгораживаетесь от себя. Отгораживаете вы, не чувствуете потоков. Вы питаетесь консервами из людей, пытаетесь выбить из людей эмоции, а потом питаетесь. Вы работаете так же, как и эти вампиры. Только, может быть, в меньшей, там, более благостной схеме. Надо. Да, друзья мои, На, надо, надо чистить пространство. Так, давайте, что там у нас, какие вопросы. Господин Мистик, бываете в Коломне? Нет, я в Коломне сейчас не бываю. Не бываю, хотя город этот люблю, я там учился в артиллерийском училище. Сейчас его больше нету. Хотя оно еще со времен, как говорится, с царских времен. там Первое училище артиллерийское было. Не постарело, повзрослело еще на год. Тогда, что говорит, 60 лет. Ну, а вы думаете, что сколько мне? После беседы с гончаром как-то лучше выглядите. Ну, э, Николай Бородин. Вопрос к мистику. Зачем гончар и вы хотите одеть лапти на Россию и распилить самолеты? Ну, дорогой Николай, вы, наверное, не поняли, в чем в суть-то. Вы придираетесь к внешним словам, знаете, вот это, это обычная вот обычная история гордыни. Вы вы думаете, ах, они сказали, вот эти вот придирки там, а он сказал, а он подумал, а у него такая морда была, что он там что-то там подчесался, и вы сразу там из этого энергия эта волна. Чувствуете суть, они, они вот эти внешние признаки. Если вы на внешних признаках, вот и вы, вы видите, у вас, вы никогда не видите вглубь. Ходить в Россию в лапти. И давайте сейчас мы будем разбираться. Так, конечно, никто не будет в лаптях ходить. Никто. И не самолеты, никто. Но вот эти самолеты, которые распыляют вот эту фигню, вот это надо. Вот это надо останавливать намерением своим. Понимаете? А не рассуждать вот здесь вот кнопочки нажимать вопрос к мистику так что дорогой Коля бородин так и будете сидеть пока к вам не придут и не хлопнут и будете думать вот так Лара, готова держать пространство да друзья мои надо так, Татьяна Уважаемый мистик, отличное интервью с Гончаром Класс Ну, друзья мои, конечно, абсолютно не класс Потому что все это в таком формате Скомканном Во-первых, там особого опыта по Взятию интервью нет И, конечно, я, знаете, человек увлекающийся Я там Ну, как, болтун Начинаешь болтать Надо человека спрашивать, что он А я там, знаете, ля, -ля. Так что это, это я согласен Я виноват, что ну, как-то все это скомкано, и мне же вопросов много. Я эти вопросы и не взял, и не запомнил, и не переписал, поэтому все это произошло скомкано. Скомкано, может быть, конечно, в этой скомканности есть естественность, но на самом деле, ну, не очень, не очень. Я, я, я недоволен то, что не все удалось, и телефон у меня сел там получилось тоже скомканно и вот сейчас там еще есть седьмая часть еще мне гончар прислал этот как называется-то еще там заключение он какие-то какие-то но ну, нету возможности еще загрузить завтра загружу еще еще два этих квазари пульсадным можно ли связаться с гончаром ну друзья мои как пока не надо связываться с гончаром он передал мне вот для тех людей которые Мистик, ну, мы-то поняли, кто такой гончар. Ну, вот, знаете, это тоже, тоже такая детская, детская вещь. Ну, друзья мои, ну, вы вы это как, вы же мистики, взрослые люди. Нет, что, как, знаете, школьники, там, учительницы, там, какой-то напишет, 2 плюс 2, сколько это дети, и там все руки тянут. Я, я, я знаю, Марья Ивановна. Ну, вы, вы же серьезно, ребята, дев, девчата, ну, чего вы? мы знаем ну и что вы знаете чего вы знаете вот, вот что вы знаете знаете знаете посмотрите ну вот знаете вот давайте я вам прочитаю вот я попросил попросил гончара вот сказать свои рекомендации что вот мы, мы сегодня я сделал ролик по поводу этих химтрейлов что действительно он обещал ну он он это сделал насколько удастся удастся продержать я не знаю я не знаю вот то что называется держать пространство понимаете я понимаю я я понимаю как держать пространство. Я это иногда делаю. Это часто бывает энергозатратно, я держу пространство. Ну вот поселок, там какой-то вот район, тут лес, это мне, это мне понятно. Достаточно, ну так, сколько-то здесь этих там, гектаров, может быть, сотен гектаров леса. И это. Просто вот очищаю это пространство и держу его. Ну и не только я один. То есть я делаю это в содружестве с духом леса местным с духами вот некоторыми земными духами ветра, которые, так сказать, ну, они немножко пришлые, но все равно я держу это пространство не один. Я на себя не беру вот это вот. Но есть нужна человеческая энергия, и я ее прибавляю. Вот, вот только без всякой гордыни, вот это я понимаю, не пробую я каких-то масштабных. Ну, вот этот гончар пробует такие масштабные проекты. Вот тоже он не думайте, что он всю жизнь этим занимался. Он тоже эксперимент, он сомневается. Вы не думаете, что вот, вы поймите, что даже, даже сильная душа сомневается. Вы не думаете, что вот прямо все вам, прямо инструкция, что ли, приходит, как у амоновцев, вот когда бить, тогда не бить. Нет, душа приходит, она долго осознает себя, живет в человеческом теле, приобретает и пороки, и болезни, то есть тело может быть изношено. И дух просыпается постепенно и ощущает И пробует, только на практике Можно понять, только на практике Не, не какие-то вот эти А вы думаете, что все вот Должен прийти какой-то монументальный Встать на трибуну и сказать Я знаю, куда идти, я вас приведу Хрена с два такого, такого не бывает Дух пробуждается Дух получает Поэтому плюньте на эту гордыню свою. Не надо вот это бить себя в грудь и говорить. Мне тут, знаете, вот этих... Знаете, сколько мне, мне вот до этого, когда, когда ну вот, шел шаман, и ну, у меня было видео по поводу моей встречи с, ну, с одним из старцев. Было такое видео. И сколько... И там было пророчество у него, что придет человек с севера, и, ну, для меня лично, что я должен оказать ему содействие. Этот человек был шаман. И я ему оказывал содействие, я оказывал. Вы скажете, он, он типа не с, не, не, с, не с севера, а с востока. Но ну, здесь географические вещи не имеют... Мне было вот, за, за, задолго было вот пророчество от человека, знающего и видящего. Я это сказал. Много, множество было всяких э, и отрицательных. И, и столько, э, когда уже шаман шел, столько мне людей звонили и писали, говорили, это я пророк. Это я, скажи всем, что это я. Понимаете? Этих было людей десятки. Десятки. На, пол, на полном серьезе. И не значит, что они, они, они, это действительно. У них есть потенциал. У них был потенциал у каждого. Но они его не использовали. Им стало обидно, когда кто-то пошел, а они и пошли, потому что сигнал шел на всех. То есть эти спящие агенты должны были пробудиться. Но кто-то испугался, кто-то не поверил себе. Вот и все, понимаете? Это не значит, что они там сумасшедшие или мошенники. Неважно. И сейчас там, может быть, где-то в Сибири, там мне говорят, в Сибири сидит там Гончар. Еще где-то на Украине там гончар сидит. И там, и тот, и мне вот тоже, вот знаете, уже столько этих сообщений сказать, да, это я гончар, а вы все, значит, нет. да плевать, кто? Вот плевать, кто, кто этот? Вы вот будьте гончаром на своей территории. Вот на своё, в своем поселке. Есть у вас сила охватить область, губернию. Будьте гончаром на этой губернии. Не надо, не надо входить там на, это, на площадь там и говорить, я гончар, там, слушайте меня, я знаю, что сказать. Не надо, держите территорию, намерением своим очистите ее, выразите намерение, что я хочу, чтобы здесь паразитам, чтобы они дохли здесь от этого. Вот просто дохли. Сумеете ли вы и, и увидите, и еще не возгордитесь при этом, не, не будете потом бегать и говорить, это я, это я сделал. Да какая разница? Это может быть бабуля старая, которая вот 80 лет, а сила в ней есть. Она сидит у себя дома и чистит, и держит территорию. Бывают такие бабули, хорошие бабули, держат вот деревню или район. Там, может быть, важные дядьки, пузатые ходят. И на больших машинах ездят, разделяют. Но они не знают, что весь район держит бабуля. Энергетически держит. Вот такие люди. Они не будут публично говорить. Я, я, я. И поэтому, может быть, знаете, хорошо, что... Ну, как, как бы Гончар... Э, достаточно скромный человек. Вежливо, спокойно. Его выступление... он не от этого этих материальных вещей то не приобретает он, он не кричит там давайте соберемся там деньги соберем и будем здесь там заседать создадим партию не нужно ему это он пытается вас пробудить сказать ребята я такой же как и вы но я вот свою силу проверил на каких-то местах у меня получается я сомневаюсь тоже как и вы сомневаетесь хотя многие там кричат я там могу Небеса чистить. Знаете, вот это очистил он вроде как небо. Все сомневаются, а он ли это? И уже сразу там кто-то пишет, а мы тоже, мы тоже чистим. Чистите. Что вам? усилия, там вы делаете. И он делает. Ну, знаете, я вот, ну, ездил к нему. И километров за сорок, за 50 проезжал и отчувствовал а здесь все другое. То же самое, а воздух другой. Вот на полном серьезе я это отметил, думаю, что-то здесь это чисто как-то. Но вот энергия другая. То есть он пространство вот это держит вокруг своего дома. Ну, я не знаю, насколько вот я почувствовал километров 50, что есть этот купол, он его держит. Это... Слов можно тысячи сказать, там какие-нибудь умные книги прочитать, и там такие термины применить. Там, на, на деле умеете вы работать с энергией, можете ее через себя пропускать, чувствуете этот поток. Потому что энергия все равно не ваша. У вас мало энергии, у меня мало энергии, и у него мало энергии. Но он умеет зачерпнуть из этого источника. Свое намерение слить с намерением Вселенной. Понимаете? Все это и знания не ваши И не мои, и не его И энергия не ваши Вы просто берете ее Или вы ее используете На благое дело, на развитие Или вы паразит Вы сожрете все И все скомкаете, все пространство Сомнете и изгадите Но Вот сейчас Гончар пробует свои силы И появился он не для того, чтобы, как говорится, здесь перед нами умные слова говорить, а для того, чтобы подтолкнуть вас не всех, не всех, не тех гордецов, которые будут кричать я, а кто может быть, может быть молча, скажем, да, я понял, я буду держать. Сначала свой дом, потом свой поселок, а потом и всю область. И паразиты будут здесь дохнуть, потому что сейчас время для того, чтобы они уходили. А через кого это будет происходить? Мы все ждем, что Земля поднимет свои вибрации, она поднимает. Но ну, а для чего ей нужны люди? Для чего? То есть человеческая энергия нужна здесь. Здесь работает комплекс. Намерение не только ваше. Когда ваше намерение совпадает с намерением Вселенной, то ваше желание выполняется. Когда вы идете против потока, оно вас просто сносит. Поэтому сейчас есть напряжение, есть запас энергетически работать, работать с пространством. Дело касается не только нашей страны, как вы понимаете, хотя вот Гончар, конечно, призывает там вот, но это это его дело. Я знаю, что многие в мире смотрят это. Я знаю множество групп. Ну вот, магический групп. Я сам состою в одной, в одной из, этой, из этих групп, которые расположены на, на всех континентах этого мира. Это разбросано. Вот, это более 30 человек, которые живут на каждом континенте, за исключением пока в Антарктида, Хотя и там, там был, был один представитель, сейчас нету. Но на всех континентах живут эти люди. Они связаны энергетически. Я состою в этой группе. но ну, эти я веду публичную э, такую деятельность, поэтому она, конечно, ослабляет, крайне ослабляет меня, на самом деле. Поэтому настоящая работа, естественно, не публичная. Я выполняю вот свою функцию, такую вот, некоторую аскезу в этом плане. Но неважно. Вот точно так же э, группа 12. Вот это... 12 мудрых, 12 сильных, которые находятся. Конечно, их там больше 12, это 12 основных. Вот они проделали этот ритуал, о котором я вам говорил. Я его озвучил. Я видел, ну, познакомился лично с несколькими из них. Я не знаю, все 12. Они проделали этот ритуал, нанесли рисунок на нашу страну. Понимаете, рисунок. Теперь есть момент, что... В какой-то момент этот рисунок должен начать подниматься. Ну, энергетически подниматься, тоже составляя вот этот купол, территорию. Понимаете, вот это масштабно. Я не понимаю всей картины этого. Я вот понимаю, что, что сейчас возник вот этот гончар. Он несет свою функцию. Я еще не понимаю, как это вплетется в картину мира что все вот кто-то шапка закидательская настроительская, ну вот это такие умники, давайте и шачьте, работайте, вы там что-то знаете, или может не знаете, или просто притворяетесь, тут нам чешете по ушам. Давайте там, а мы посмотрим. Ну вот сейчас ситуация, когда смотреть, смотреть не надо смотреть, надо включаться в работу. Возможно, чтобы вот этот рисунок, который нанесли 12 мудрых, чтобы он поднялся и составил вот этот вот купол силы, и тоже создал вот эту непереносимость паразитам, чтобы они просто начали уходить отсюда. Я вам об этом давно говорил, что они должны начать уходить. Но так просто они не хотят уходить. Они считают это своим, они вас считают своими рабами, своим кормом они вас считают приятно вам быть кормом, гордыню своей будем тешить, там э, говорить, что вот мы, мы, там звания свои, там знаете, вот э, смешно смотреть, я вижу вот э, ну публичные это люди там какие-то вот эти э, вот это, так сказать знатоки все время главный главный показатель, когда вот человек начинает говорить я, а вы все, а все другие тоже, вот это значит парниша, это вот на горшке и с соской. Вот какие-нибудь там Алена Полынь, какая-нибудь там вот эта вот, тоже, как говорится, там парочка таких ведьм, которые все время я, а все остальные дрянь. Друзья мои, это, это как говорится, мальчики и девочки на горшочках и с сосочками. И не более того. Потому что они не даже вот эту первую ступеньку гордыни, вот первую, самую первую ступеньку, вот эта младшая группа детского сада, они ее не прошли. Они на ней застряли. Им еще, еще идти. Что бы они ни говорили, какие они бы умные слова ни говорили. Ничего. Да. Ну вот. Не знаю, я сумел донести. Вот на самом деле я же. Хотел прочитать. Опять, видите, вот увлекаюсь. Вот Гончар мне тут написал, я его сам просил, говорю, вот люди хотят помочь. Как вот, потому что, знаете, многие вот про, про химтрейлы сказал, да, вот небо очистилось. Все сказали, а что в Москве очистил? Там, ну, где-то он там, Воронеж тоже захватило, а где-то э, в других местах там типа загадилось. То есть, э, вот поэтому он и написал. Я говорю, ну как, как это работает? Ну, значит, надо. Так, давайте прочитаю я то что, то, что, как говорится, написал мне Гончар. Дословно, потому что постараюсь, я же болтун. Видите, во время интервью действительно я, вот я, я там что-то говорил, вместо того, чтобы человеку дать сказать все. Меня-то вы каждый день видите, а вот мудрый человек пытался что-то сказать. А я тоже такой же, как и все, все эти балаболы. Так, давайте прочитаю. Программа уничтожения химтрейлов была заложена на всю Русь. То, что она сработала мгновенно в некоторых районах, для меня было сюрприз. А, ну то есть, да, вот то, что он сделал. Для мониторинга ситуации на Руси под последним стримом в комментариях, то есть, вот под этим стримом, Предлагаю сбрасывать, где нет химтрейлов, где они появились, где они есть. Если они есть, то как быстро исчезают. Сам процесс воздействия пока попридержу, чтобы не было активного противодействия. То есть, видите, он не то, что он там на показуху, он собирается эти, их, ну, как говорится, хлопать с вашей помощью. И, или один он там, знаете... В комментариях некоторые проявляют активность. Есть воздействие на самолеты. Пожалуйста, чтобы ломались детали, прекращался выброс. Русь, страна талантов. Экспериментируйте, это ваш опыт. Вот видите, на самом деле, правильно, собственный опыт. Не то, что вам скажут. Инструкция. А вы читаете. Какая тут инструкция? Силой души, намерением своим работать. Опять видите, свои комментарии. Вот свои пять копеек везде вставлю. Простите, друзья, вот надо прямо по губам бить, сказать. Сказал? читать, читать. Основа это наше намерение, что это ваша территория, что вы запрещаете здесь гадить, что она чистая от любых загрязнений воздуха и земли. Окружающий мир зависит только от ваших намерений и мыслей. Перестаньте терпеть грязь вокруг себя. Иногда даже на физическом плане стоит прибраться. Мудро. Опять. Свой пять копеек, извините. Что касается воздействия на, на погоду, по большей части погода сама знает, что ей нужно Лишний раз вмешиваться Это энергозатратно В Древней Руси обычно ночью шел дождь А днем светило солнышко Так, Хабаров спросит От меня солнечной погоды Ваши намерения хорошей погоды и без меня слышит силы природы Завтра там уже солнечный день Всего доброго Погода зависит от ваших намерений Несколько намерений сливается в могучую силу Даже если вы друг друга не знаете Окружающий мир зависит только от ваших намерений и мыслей Перестаньте терпеть грязь вокруг себя и даже на физическом плане стоит прибраться. А, ну, это уже. Ну вот, друзья мои, вот прочитал вам, правда, со своими комментариями. Ну, вот прочитал, так сказать, послание от, от Гончара. Так что работайте, работайте, так сказать, братья, сестры, работайте, намерением своим давайте паразитов просто вот хватит время пришло знаете вот я тоже знаете что-то давно сопли жевал сейчас у меня такое чуть настроение я вот признаюсь вам сейчас я ставлю эти печати леплю леплю наверное знаете, поплачусь за это знаю что поплачусь я понимаю но но не могу вот прямо этих гашу так Давайте вопросы ваши, а то я, видите, все все треплюсь. Так, это все Николай Балдин, там, распилить самолеты. Ну, что ты, это, Коля, что ты тут налепил своих этих? Один вопрос задал, какие-то лапти, какие самолеты? Ну, вот, хочешь надеть, Коль, лапти, ну, надень лапти себе, там, я не знаю, там, трусы себе из лыка свежи, если ты такой, этот, товарищ, ну... Видно, гордыня какая-то какая это, ну, просто просто какая-то нелепость. Ты, ты тролль, что ли, я не пойму, вот, извините за выражение. Давайте это, это с мы, как говорится, удачу-то забираем. Потому что сейчас даже без сантиментов. Даже. Доброй ночи, мистик. Как справиться с переживаниями о бездомных животных? плачу, даже рыдаю, помогаю, чем могу. Да, ну, видите, надо. Да. Да, что-то у нас зависло. Так, добрый вечер, добрый вечер. Так, ну, вот видите, некоторым понравилась встреча с гончаром, кто-то... А зачем включать чат, когда людей сотни? Ну как, вот вопросы, видите? Вопросы. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогой мистик. Сердечно. Ага. О, Артемида, Артемида меня всегда балует призами. Поклон вам от котов и собак. Низкий поклон. Доброй ночи, мистик. Как выйти в астрал? Ну, надо пробовать. Ну вот надо пробовать. У меня есть методики, ну, на пробуждение. Ну, запросто можно выйти в астрал. Даже совершенно неопытному человеку. Но для, для начала у вас должна быть цель. Что вы там хотите увидеть. А то... Так, знают только боги. Ну, боги тоже, как говорится, народ такой. Народ такой, знаете, часто не, не самый такой прямо. Не думайте, что они... Поэтому не надо, на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, Боги здесь нашими руками работают. Артемида, вчера получила удар от колдунов. Ну, да, видите, удар от колдунов. Ну, что-то последнее время-то я получаю. Знаете, у меня тут уж на что, у меня всякие там прибабахи. Знаете, вы кто знает мой канал, тут понимаете, что на меня тут... Много даже в физическом плане. Тут даже мне кто-то кто-то пишет, какая-то женщина, и в комментариях, я помню, писала, что, что я вот смотрю тебя, мистик, и ты меня бесишь. И чтобы тебя там как-то кто-нибудь кто наконец тебя подстерег здесь возле дома, как говорится, на, на узкой дорожке, и, и бахнул тебя по башке. Ну, то есть такое пожелание. Отлично, я прям не порадовала. Думаю... Но с другой стороны, думаю, а что ты меня тогда все время смотришь? Вот это вот какая-то женщина, думаю. Ну, вот это надо быть сумасшедшим, чтобы смотреть. ну вот, вот, Неприятно ей смотреть на мою физионерку. Тошно, ну ты не смотри. Ну вот просто ну, сколько. Огромный мир. Что надо смотреть? Как сказать, да, какой-то идиот там что-то чешет. Ну все, не смотри. Нет вот это вот ненависть. Ну, это, знаете, вот эти все колдунишки, конечно, всякие там ненавидят, потому что они гордыню свою тешат. Кто ты такой, вот чего-то? Где твои парампоры? Придиви нам парампоры. Кто тебя посвятил? Да кто, кто? Попугай в пальто. Кто? Знаете, если бы я рассказал вам о всех учителях, ну, вы бы просто не поверили. Ну, вот... Каких только существ я вот на своем на своей пути не перевидал А что думаете, я что-то говорю вот Истории, хотелось бы мне рассказать знаете, История о учителях, и о демонах истории, и о богах истории Но вы же воспринимаете это как, как какие-то сказки Таких историй я могу сесть и рассказывать Знаете, как, почему, почему это так происходит а Караванщики вообще часто бывают болтунами Хотя я, конечно, не такой, но как, как это обычно Садится караван и начинаются всю ночь эти истории у костра. А этих историй, их не то что вагон, их эшелоны у меня, о богах, о демонах, а просто о жизни. Знаете, вот, вот это вот, когда вы вспоминаете прошлых жизней, вы в своей жизни сколько историй можете припомнить. А если вы вспоминаете прошлое, вспоминаете вот этот азарт боя, когда вы знаете, вспоминаете реально вот это вот, когда щит ударяется о щит, когда вот это вот трясет адреналин трясет и вы вам страшно и, и когда вот вливается, эта ярость выливается летит там кровь вы даже когда убитый понимаете что у вас там чего-то нету вы еще сражаетесь когда уже понимаете что мертвы когда там на костре вас сжигают такие какие-нибудь эти инквизиторы и вы боль она быстро теряется но когда очень больно шок наступает и вы чувствуете как ваше мясо горит и глаза уже лопнули, а вы чувствуете это Вот когда вы вспоминаете Такие вещи, не какие-то там Что вы ходите, ромашки собираете По, по этому, а как, а как Горло перерезают это, Вашим друзьям Вот это вот шокирует Но когда вы это сумеете переварить Через себя пережить, вот это будет Ваша сила, тогда вас уже ничем не удивить Никакими там химтрейлами Никакими вот этими, вы понимаете Гордыню надо сначала погасить Понять, что вы такой же, как и все и никакие знания, потому что это не ваши знания. И не ваша энергия. Вы только пользуетесь, вы только чувствуете эту волну Вселенной и понимаете, что здесь. Вот в чем дело. А когда вы начинаете там, на себя эти дипломы, там, я вот это, парампоры, да, столько здесь, здесь, на этой планете, есть бессмертные существа, которые следят и переходят. И они в любой момент могут подсоединиться к вам. И вы относитесь, к примеру, к людям все время свысока. Думаете, что ну, там, образование там, или еще, или у меня погоны на плечах, там звание какое-то было. Это, это достоинство. Да боги могут посмотреть на вас глазами бездомного пса или кота, или птицы, в которую вы стреляете. Вот вы стреляете и видите глаза, вот эти бусинки птицы. Вот эта утка, которая крякает, которую вы хотите сожрать. Хотя вам полно чего есть. Вот этого медведя, в который вы стреляете. Знаете, я помню одного охотника Сашу из Тверской, из тверских лесов. У него был. И ну, у него охот, охот хозяйства такое частное было. Я помню, это было 15 лет назад. Сейчас он уже мертв умер страшной смертью абсолютно точно и мы с ним сидели и он не рассказывал о том как он убивал животных рассказывал с азартом рассказывал как он убил молодого медведя он стрелял в него издалека а тот не понимал откуда выстрелы не понимал он там башкой говорит мотал у него там это перед ним там ну где-то он у речки его в пули втыкаются там глина летит а медведь не понимает, и в конце концов он у него попал, ранил, и тот перебил ему позвоночник, тот уползал, он его еще еще стрелял, и вот вот медведь он добыл. Понимаете, вот это вот эти эти истории, вот эти истории кровавые, что что хотелось мне тогда, я я ужасался, понимал, что он он это для него медведь, а медведь это как человек. И умер он страшной смертью. И тогда я ему сказал это. Без злости я ему сказал. Потому что я увидел это. Я увидел, как он помрет. И он помер так. И столько я этих историй могу вам рассказать. А мы все, все вот тешим себя. Так. так, мистик намерения во благо, а то кремлевский демон имеет свои намерения. Ну, то-то оно, вы все считаете, что, знаете, вот мы там, мы тут сели, подумали, и значит мы смели всех этих. Ну, фигу с маслом, извиняйте, друзья мои, потому что, видите, они работают серьезно. Ну, вот, помните, друзья мои, вот в прошлом году мы с вами мы с вами нас было немного но были вот, кто, кто помнит это мы с вами помните начали проводили медитации во время выступлений медведя и путина когда мы забирали свое отдавали чужое тогда он еще был крепок вот этот путин он был крепок а помните когда после наших нескольких он а это Снял правительство и окружил себя кругом белым. Помните это? А после этого его еще больше накрыло. А сейчас он вообще не появляется. Не наше ли с вами намерение э -э ударило по нему? Вот всего лишь намерение каких-то странных людей. Меня там, ну, сумасшедшего. И вас, как говорится, разумных людей. Некоторые как бы пострадали на, на них это Но они, вот вы Поставили эту печать Вы и я В чем-то Мы с вами изменили этот мир Ну вот в этом плане хотя бы Но никому не будем говорить об этом Так, друзья мои Так. О, Хельга. Хельга. Знаю я. Почему бы нет? Так. Так, народ ничего не хочет делать для изменения ситуации в стране, говорит Сергей. А делают ситуацию не небольшие массы, делают малые, но осознанные люди. Не надо много, не надо миллионы, не надо сотни тысяч. Осознанность. Энергия пойдет и все начнет меняться. А это зависит, может быть, от вас, может быть, там, от нескольких сотен человек, которые намерением своим проведут сюда вот эту энергию, необходимую для изменений. Вот об этом. Так. Друзья мои, так. Ну, вот видите, тут уже работаем, работаем. О, мистик злой сегодня, но говорит, все верно. Да, что-то, друзья мои, в последнее время действительно стал все злее и злее. То, знаете, рекомендую все так благостно, еще что-то. А тут вот люди ко мне обращаются. Что-то я уже в последнее время говорю, а хорош паразитов терпеть. Вот потому что многие страдают, вот знаете. Я говорю, ну ладно, снимем там. Снимаем вот всякую дрянь, там отдаем. Вот. Они не успокаиваются, то есть начинается следующая волна. Человек вроде все время с себя снимает, вот эти накладки на него опять налипает. Ну что ж такое? Ну все, тогда да, тогда давай гасить, и тогда уже гасим. Да. Так. Ну в общем завтра еще два, два видео будут с Гончаром, не знаю там, ну в принципе он вообще-то был готов как бы посотрудничать еще с, то есть ну, с блогерами, то есть через чита -то, не только вот так сказать наш с вами канал, а еще то есть не то что найти там все Гончар наш, и мы его, значит... Нет, ни в коем случае. То есть, если у кого есть интерес к его, к его словам, кого его действиям, если какие-то блогеры смотрят, то милости против, ну вот напишите как-то, и, и тогда мы ну, ну, как-то расширим. То есть, задача-то... Ну, тут про, про лапти все вам понравилось. Про лапти. Ну. Так, мистик, колдун на вас больше не выходил, когда он уедет свой караван с этого мира. Пускай ускорится. Ну, сейчас пока не выходил. Но я вам еще не... Истории с учеником же. Все так ученик-то уехал. Но это достаточно интересная история, которую я так и не рассказал вам. У меня столько накопилось этого этих этих вещей которых никак я никак не могу выдать в, в эфир потому что много интересного а, сколько дончару лет думаете типа придивите паспорт сколько вам лет а мне сколько лет скажите вот мне вот мне сколько лет знаете не знаете Здравствуйте, можете что-то сказать о Игоре Получике? Ну, друзья мои, я давно что-то не это времени нет у меня смотреть какие-то вещи. Я помню, что он там хороводы, тоже против, как говорится, сил зла. Тоже это момент очистки пространства. Спору нет. Я вот сейчас не знаю, чем он занимается. То, если он занимается этим, и то я целиком поддерживаю. То есть он э, вот эти хороводы, мистические обряды проводит для очистки земли. Поэтому, ну, я всецело одобряю. Э, Кто-то мне писал, что он там э, назначил себя там князем там, какой-то земли русской. Ну, и, и ладно, а что такое? С человек делает, делает, хоть, хоть горшком назови, а что там? Главное дело, а не название. Поэтому. То, что, знаете, начинается там великий, самый великий, величайший из великих. Это все туфта. Поэтому, видите, я назвал, ну вот, интервью просто с Гончаром. Человеком дело. Вот человек дело. И передал для вас, что вам надо делать. Не надеяться. А вот делать в своем месте. Вот попробуйте. Попробуйте хоть раз это сделать. И посмотрим. Значит, нужно повторить. Я про интервью. Ну, давайте мы переварим сначала то, что это, и поработаем. Потому что говорить говорить можно много. Давайте попробуем действительно поработать с небом и с паразитами и посмотрим, что изменится. Вот на практике изменится. Пусть это припишут каким-то другим событиям. Скажут, это все само собой случилось. Великолепно! Великолепно! Жить спокойно вот на своей земле. Вот, вот это. Задачу, чтобы не было вот этой дряни вот и все друзья мои я бы это и и байки бы вам не рассказывал еще я бы занялся бы практиками я бы поехал бы сейчас по это у меня очень много всяких исследований и мне надо продвигаться самому мне надо продвигаться так Пусть гончар создаст свой канал. Не, пусть создаст. Да, спору нет. Я даже, даже за. Но э, пусть, пусть вот а лучше поможет нам очистить небо с каналом со стаканами. Да хоть это пусть поможет В это и и мы поможем ему. Ох, уважаемый мистика, о каком времени голода шла речь этой зимой. Ну, знаете, я вам скажу, я без гончара вам скажу, вот так вот. Ну, вот лично свое впечатление. Что будет 8 сложных лет. Не знаю, голод, не голод, 8 сложных лет. Потом чуть легче, а потом... Уже хорошо. Вот так. Что вы думаете о блогере Александре Добром в маске? Что-то, знаете, мне вот Александр Добрый что-то не, не понравился. Я смотрел его год назад. Помню там какие-то заявления, там что-то вот что-то мы делаем, но там все, все свелось, по-моему, к тому, что надо скинуться деньгами на какие-то замечательные проекты. То есть, может быть, все это в финансирование мне что-то не понравилось, ни, ни посыл, не вот это вот таинственный голос, мне не понравился. Вот Лично мое, не знаю, не буду ничего плохого говорить, не пошло. Поэтому ну, не знаю, он опять продолжает, потому что там мало было это. Видите, вы уже обессили. Ладно, друзья мои, мы уже с вами час в эфире. Надеюсь, донес я до вас свои мысли. Опять, наверное, скомкано, путано. Но как как мог. Так что давайте. Счастливо вам. Надеюсь, еще увидимся. Успею я вам свои баечки-то рассказать еще или нет. Посмотрим. Пока.